Я бы хотела рассказать, наверное, о одной из самых э, вдохновляющих э, образов, это Мария Калас. Настоящий артист, э, недостижимая просто певица, и еще как женщина, очень э, у нее драматическая история личной жизни, любви, и поэтому, э, говоря о э, отношениях, наверное, о каких-то романтических э, отношениях, она хороший пример того, как женщина может любить э, и потерять себя в этой любви. Она любила так, как э... Без опасений, без каких-то страховочных путей канатов, просто очень по-настоящему, это не может не вдохновлять. «Мария Класс» — это певица, которая сочетала в себе четыре голоса, и она спела все возможные и невозможные партии, какие только есть в опере. Вот. И даже когда она потеряла голос, она все равно продолжала учить партии, когда мне хочется вернуться к самой себе и... Вспомнить, как бы я хотела звучать И что я хочу передать То я снова иду к Марии Калас за ответ Она сказала, я не хочу быть просто Мария Калас Я хочу быть дивой Марией Калас И, ну, я тоже Меня это очень вдохновило Я, конечно, тоже себе говорю не хочу быть просто певицей, я хочу быть дивой И внутри я, конечно, к этому стремлюсь Как бы громко и пафосно это не звучало Но на, своей на своем уровне и на своем масштабе Я тоже хочу быть дивой в творчестве и в жизни